Приветствую вас, друзья, на канале IndexRate. Анализ рынка на сегодня, 28 мая 2022 года. Сегодня мы с вами посмотрим на основную криптовалюту традиционно, разберем индексные и фундаментальные показатели рынка, ну а также будет небольшой экскурс в настроение на платформу Sentiment для того, чтобы понять некоторые важные значения, которые стоит учитывать при определении момента нахождения цены, либо вероятности ее движения, завершения определенного цикла рынка. Поэтому, если вы еще не подписаны на данный канал, обязательно подпишитесь, поставьте лайки, поддержите канал, оставьте комментарии, нажимайте обязательно на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, а также подпишитесь на телеграм-канал, и телеграм-чат, ссылки в описании к этому видео и в первом закрепленном комментарии, а также на главной страничке YouTube-канала с правой стороны вверху есть ссылочка на страничку TradingView, здесь выходят обзоры по биткоину и по альткоинам в видео формате. Ну а мы с вами давайте начнем. Традиционно посмотрим на индикатор страха и жадности, он нам показывает отметочку 13, мы по-прежнему находимся в зоне экстремального страха, тепловая карта криптовалют показывает некую разнонаправленность, но в основном в красной динамике. И индикаторы по главной криптовалюте показывают зону продаж. Сегодня также я посмотрю на количество ликвидаций за последние 24 часа, традиционно у нас ликвидировано чуть более 50 тысяч трейдеров на общую сумму почти 140 миллионов долларов США и в основном потери несут лонговые потери. Позиции. Также соотношение коротких и длинных позиций за последние сутки. У нас доминируют медвежьи позиции, но доминация совсем незначительная. Есть некоторый паритет. 50,16% доминации. Это совсем несущественно. Также хочу посмотреть на индикатор alt сезона. Мы по-прежнему в биткоин сезоне находимся. Индикатор показывает отметочку 20. Ну и давайте сразу посмотрим на доминацию. Она у нас, по-моему, движется именно в том направлении, в котором мы предполагали. Да, мы пощупали... Уровень FIBA 46.81, сейчас торгуемся под ним. Активный зеленый денежный поток нам рисует индикатор Cypher B и скорее всего мы будем еще после некого коррекционного снижения пытаться и закрепиться выше уровня 46.81. Давайте сразу посмотрим, что у нас сейчас с индексом доллара. Мы предполагали, что будем еще раз тестировать отметку 106 после некого коррекционного снижения. Активный зеленый денежный поток с нам по-прежнему рисует, есть некий намек на сужение, однако цена средний объемом, желтая волна индикатора VBUB находится внизу, волна моментума завершает формироваться на дневном таймфрейме и секвентал нам заканчивает цикл этого коррекционного снижения, рисуя девяточку и подсвечивая свечку. Мы уперлись в динамичную поддержку уровня 101, здесь находится 50-дневная экспоненциальная среднескользящая. Если проваливаем ее и продолжаем динамику снижения, следующая динамичная поддержка, у нас будет уровень 99,7 И локальной поддержкой у нас будет уровень 100,7 Ну а если совсем все провалим Уйдем на 200-дневную экспоненциальную среднюю скользящую Здесь она пока на отметке 97,5 Ну и давайте посмотрим на главную криптовалюту Я публиковал сегодня информацию в телеграм-канале Говорил о том, что давление в нисходящей динамике у нас продолжается Видно было, что RSI стахастически на индикаторе толкается вниз Активный красный денежный поток Хотя и классические RSI рисует нам покупку Но это связано с неким коррекционным отскоком на коротких часах обратите внимание я также публиковал 6 часов когда я публиковал была вторая свеча хайка Нэши. период завершен в три часа дня по московскому времени отрисовал следующая свеча и динамика произошла, но все это, конечно, контртрендовые стратегии. Учитывайте этот факт. Мы сейчас торгуемся по-прежнему в диапазоне. Диапазон верхних значений 30,5, нижних 28,5. Но опять-таки у нас множество различных сопротивлений на малых часах присутствует. Поэтому короткие краткосрочные трейды они возможны. Но опять-таки только у опытных трейдеров это, конечно, дисклеймер не финансовый совет. Если я говорю, что есть намеки, это не значит, что нужно тут же залетать на всю котлету в позиции. Надеюсь, большинство моих подписчиков это понимают и знают если нет, спросите, я обязательно расскажу. Ну и я хотел сегодня показать некоторые фундаментальные показатели. Насколько вы знаете, мы часто смотрим площадку Look into Bitcoin. Всем новичкам я обязательно рекомендую отслеживать внутрисетевую активность биткоина, поскольку это единственная возможность посмотреть фундаментал по этому активу. Кстати, те, кто не знают или ни разу не сталкивались с тем, что такое фундаментальная оценка и вообще может ли она иметь отношение к криптовалютному рынку. Но в первую очередь я бы хотел сказать, что фундаментальный анализ – это процесс сбора всей доступной информации об активе сюда может входить разная информация это может быть варианты использования проекта команда которая стоит за этим проектом глобальные цели и варианты их реализации различные внутренние экономические составляющие самого бизнеса, его структура, партнеры и так далее. Например, по акциям на фондовом рынке это может быть отчет о прибылях и убытках, баланс компании, цену акций, прибыль на акцию и соотношение цены к прибыли, так называемый ПНЕ, &E, и кучу других различных показателей переменных. Если аналитик анализирует, например, рынок Форекс и валютные пары, то он смотрит на различные показатели центральных банков. Ну а если мы говорим о криптовалютах, то здесь все намного сложнее. Криптовалюты, в отличие от простых активов, имеется в виду фондового рынка, еще имеют и внутрисетевую активность. Поскольку любая криптовалюта – это, конечно же, сеть. Речь идет о том что ценность сети пропорциональна квадрату количества подключенных пользователей. На практике это означает, что если сеть приносит человеку одну условную единицу пользы, то при группе из 10 человек эта польза представляет собой 45 условных единиц пользы. Соответственно, чем выше различная активность в этой сети и различные ее показатели, тем больше это влияет на цену базового актива, имеется в виду, например, биткоина. Если речь идет об альткоинах, то здесь, конечно же, нужно учитывать еще и тот факт, что за альткоинами, как правило, стоит материнская структура, а это, как правило, бизнес, и оценивать его нужно в совокупности. Соответственно, фундаментальный анализ криптовалют, если мы берем именно альткоины, он в два раза сложнее и обширнее, чем анализ классических активов на фондовом рынке. Я имею в виду акции. Потому что здесь, помимо того, что нужно оценивать внутрисетевую активность, необходимо еще и оценить бизнес, который стоит за этим альткоином. Одним из наиболее популярных индикаторов оценки биткоина – за которым нет материнской структуры. Поэтому единственное, что мы можем, мы можем отслеживать его внутрисетевую активность, ну и, конечно, настроение в отношении конкретно взятому активу, это может быть и альткоин или биткоин, речь идет о сентименте. Например, мы можем показать с вами дневную активность адресов. Если этот показатель увеличивается, увеличивается цена, если этот показатель падает, цена тоже снижается. Обратите внимание, сейчас идет некий перекос, у нас растет гистограмма, которая показывает, что активные адреса увеличиваются. Но при этом цена биткоина внизу. То есть та самая капитуляция, которую писали многократно уже в своих отчетах аналитики Glassnode, где-то не за горами. Но поскольку эти индикаторы учитывают глобальный подход к оценке биткоина, здесь речь идет о долгосрочных инвестиционных стратегиях, то нужно и понимать, что это где-то не за горами, недалеко, может быть исчисляться месяцами. Дальше очень хороший показатель это социальный объем. Зеленая это цена биткоина, голубая гистограмма это социальный объем. Когда социальный объем растет, значит об активе очень много начинают говорить в различных социальных сетях. Соответственно растет трендовые запросы в гугле, это связано и с ростом цены. Когда этот показатель снижается или находится в боковом движении, происходит либо боковое движение, либо соответственно снижение. Боковое движение означает, что нисходящая динамика, которая была с декабря 2021 года после достижения пикового значения в ноябре, она потихонечку завершается. Следующим очень важным показателем, который я рекомендую обязательно Обязательно отслеживать это поведение китов те кто не знают киты это профессиональные участники рынка как правило это институциональные инвесторы которые управляют огромным количеством активов. если транзакции этих самых игроков растут например более 100 тысяч долларов то растет и цена биткоина если они снижаются то и падает цена биткоина посмотрите какая корреляция между двумя этими показателями то же самое можно сказать и в отношении транзакций свыше 1 миллиона долларов когда они растут цена растет когда они снижаются цена снижается Поэтому отслеживание внутрисетевых показателей очень важно. Так как мы не можем оценить бизнес и подойти к фундаментальной оценке биткоина, так как за ним просто нет бизнеса, для нас важно оценить внутрисетевую активность. Поэтому вы часто можете видеть фундаментальную оценку различных чартов в моих обзорах. Для того, чтобы правильно оценить в какой стадии рынка, на каком цикле рынка вы находитесь, очень важно оценивать ончейн показатели главной криптовалюты, поскольку именно за ней следует весь остальной рынок. Ну а те, кто не знает, рынок делится на три основных фазы, на три основных цикла. Эти фазы определил известный Чарльз Доу, кстати, в честь него назван фондовый индекс, индекс Доу-Джонс. Он определил, что рынок это толпа и совокупность людей, и поскольку люди это психология, и она неизменна. И если понять эту психологию, можно понять и весь рынок. Первая фаза это фаза накопления, это тогда, когда крупные игроки начинают накапливать позицию. После этого подключается вторая фаза, это фаза публичного предложения, тогда когда любители или большинство остальных участников рынка видят, что идет накопление, цена прирастает, и они начинают покупать. Публичное участие, как правило, связано с ростом цены. И третья фаза, это фаза паники, тогда когда позиции сбрасываются, идет распределение. Эта фаза называется фаза распределения. Именно тогда крупные игроки фиксируют свои позиции и предлагают новичкам рынка свои активы по завышенной стоимости. После чего рынок разворачивается и начинает падать. Но также существует еще и четвертая фаза, о которой не говорит теория до, но рынок на самом деле в 70% случаев находится в боковом движении или в флете. Поскольку речь идет о психологии толпы, то все эти циклы состоят из некого состояния, в котором находятся люди. В первую очередь это, конечно, оптимизм. Все это потом перерастает в волнение. В трепет в эйфорию в тревогу далее в отрицание потом уже в страх отчаяние панику капитуляцию уныние депрессию надежду и снова облегчение и оптимизм таким образом теория до говорит нам о том что алгоритм цикличности всегда повторяется есть фаза накопления фаза предложения и фаза распределения и чтобы нам понять в какой фазе мы находимся нам очень сильно помогают в отношении именно главной криптовалюты биткоина он-чейн показателей внутрисетевой активности. Что же касается альткоинов, как я и сказал, что помимо их внутрисетевой активности, нужно учитывать также и их бизнес-активность и показатели их бизнеса. Так же, как это делается на классическом фондовом рынке в отношении акций. Надеюсь, это видео было полезно. Всем спасибо, кто досмотрел его до конца. Вам хороших выходных. С вами был Гош, канал Rate И до новых встреч.